I'm not Здравствуйте, меня зовут Жураевна Сиба, я являюсь сотрудником компании Квив Group, и сегодня мы поговорим с вами о стакономоечных машинах бренда Apache. Стакономоечные машины Apache предназначены для быстрой очистки кружев, фужеров, стаканов высотой до 285 мм. Также машина без труда отмоет тарелки диаметром до 300 мм. У стакономоечных машин Apache имеются следующие особенности. Удобная электромеханическая панель управления, у дверцы имеются двойные стенки, а производительность составляет до 30 кассет в час. У нас представлена фронтальная стаканомоечная машина АФ-400. Корпус и моющие рукава у нее изготовлены из нержавеющей стали, устойчивой к высоким температурам. Моечная камера легко и быстро очищается Высота загрузочного окна увеличена и составляет 320 мм Длительность цикла составляет 120 секунд За цикл расходуется 1,8 литра воды Машина подключается к горячей воде Рекомендуемая температура для подключения 50-60 градусов Оптимальное давление включаемой воды 2-4 бара Объем бака составляет 8 литров. объем бойлера составляет 2,6 литра Температура мойки 60 градусов, температура ополаскивания 65 градусов Машина работает от сети 220 вольт. Мощность составляет 3,5 киловатт. В комплект входят две плоские кассеты для стаканов с размерами 385 на 385 миллиметров, две вставки для тарелок вместимостью 9 единиц и лоток для столовых приборов с размерами 105 на 105 на 140 миллиметров. Машина оснащена дозаторами ополаскивающего средства и поверхностными фильтрами. При необходимости можно приобрести дозатор моющего средства и помпу принудительного слива. Эта машина подойдет для использования на любых предприятиях общественного питания и торговли.